В прошлом видео я задал два вопроса на понимание. Сейчас дам на них ответы. Расскажу и покажу. Так, вопросы. Отработал ли бы алгоритм без 10 чанка, в котором происходит второй запрос? А второй вопрос. Отработал ли бы алгоритм без 10 и шестого чанка? Правильные ответы. Без 10 отработал бы? А без 6 и 10 не отработал бы. Потому что на вход-цикл, в в 13-м следует подать выдачу респонс. Она должна сформироваться первый раз до цикла. Если я пропущу чанки 6 и 10, у меня не будет выдачи. При этом, если я запущу чанг 6, выдача уже будет. И с этой выдачей цикл сможет отработать. Сейчас покажу. Очищу всю выдачу kernel, restart, and clear output. Первый чанг мне вообще больше не нужен, потому что я знаю, что в нем будет ошибка. Я его переведу в формат markdown. Этот чанк мне тоже не нужен, потому что я его много раз уже восстанавливал и обновлял эти модули. Тоже переведу его в markdown. Этот чанг нужен, потому что в нем происходит авторизация, и настройки запроса. С него и начинаю. Авторизовался, настроил запрос, активировал модуль. Обратился к этому модулю. А теперь не буду запускать чанг 6. И не буду запускать чанг 10. Сразу перейду к чанку с циклом. Попробую его запустить. Response is not defined. Действительно, как я и говорил, цикл. Перед своим началом требует наличия этого объекта, response с выдачей. Попробую запустить шестой чанг. А десятый чанг запускать не буду. Если я сейчас запущу этот цикл, он начнет работать. Но столкнется с проблемой того, что не определена таблица DevSupplementor. Потому что действительно я пока что ее нигде не создал. и даже Pandas не импортировал. Pandas есть. Но таблицы еще нет, потому что в шестом чанке я еще не создаю таблицу. Десятый чанк я не трогаю. Создам таблицу на основе выдачи из шестого чанка вот здесь, чтобы можно было сравнить, как было и как стало. Я копирую этот чанк целиком, нажимая Escape C и сразу нажимаю Escape V. И здесь был метод конкатинации, а я могу вместо конкатинации использовать метод json Нормалайз. Видите, я быстро написал, потому что я не писал. Я начал писать JS, нажал Tab и Jupyter дописал. И аргументом этой функции будет не наличие двух таблиц, а выдача из шестого чанка. Снова я Tab нажимаю. Здесь много вариантов. Здесь еще больше вариантов. Items. Новый 12-й чанк сработал. Теперь все готово для запуска цикла. Действительно, цикл отработал. Причем теперь, видите, больше каналов он собрал. То есть YouTube дал чуть-чуть больше каналов, чем при прошлых запусках. Это не должно удивлять. Это как раз норма. Потому что ограничения выдачи в YouTube работают несколько приблизительно. Итак, я сейчас показал, что собрать каналы без выполнения 6-го и 10-го чанков невозможно. Если же выполнить шестой чанг, то цикл уже работает, и собираются все каналы. Продолжим мучить Google на предмет выдачи нам каналов, релевантных запросу, раздельный сбор. Мы видели, что Google не додает канал. Говорит, мол, макс Залц столько-то, а выдает меньше. Попробуем одно из возможных ухищрений а именно пересортировку результата. Пересортировка своим названием намекает, что надо использовать аргумент order. Чтобы освежить в память его, вернемся к документации API. Восстановим последовательность поиска на сайте для разработчиков. Сначала я захожу на главную страницу для разработчиков, нахожу сервис YouTube, нахожу Reference, Search, Overview или List. Аргументы, как они подаются в методе, описаны в разделе лист, поэтому в лист. Прокручиваю вниз или использую Ctrl-F, Order. Relevance это по умолчанию. И еще пять вариантов. Date, Rating, Title, Video Count, view count. Копирую отсюда все шесть вариантов. Пусть будет и Relevance. И вставляю в мой скрипт. Причем как вставляю? В виде списка. Класс объектов, лист, список. Оформляется при помощи квадратных скобок и запятых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вариантов сортировки. Записываю. В этом же чанке я вывел этот объект, чтобы убедиться, что он содержит шесть вариантов сортировки. А теперь попробуем циклом пройтись по этим шести вариантам сортировки. Можно это сделать и при помощи цикла while, но удобнее в данном случае сделать это при помощи цикла for for in, то есть до тех пор, пока некий счетчик, я назвал его order, принимает значение из сформированного мной выше объекта order list, будут повторяться итерации после двоеточия, которое обязательно должно быть в конце заголовка цикла. Идет отступ, то есть начинается тело цикла. Вы видите уже знакомые вам команды запроса. Но в этой команде появился новый аргумент. Order равняется order. Вот Это аргумент, а это счетчик отсюда. То есть, счетчик отсюда забирает по очереди каждый элемент списка. Первым элементом будет date. Принимает значение date и сюда его подает. И аргумент принимает значение date. И сортировка будет по дате. Итак, представляем себе, идет первая итерация. Сортируются каналы. По дате появления на YouTube в объекте response на первой итерации возникает объект json позже он будет занесен в таблицу и для визуализации процесса я снова использую команду print при этом в расширенном виде не только номер итерации но и то по какому основанию происходит сортировка и сколько объектов найдено на этой итерации. Счетчиком для визуализации выступает снова объект i, который до цикла принял значение 0, и на каждой итерации цикла будет добавляться единичка. Пару слов об. Это конструкция. Буковка F перед строковым объектом. А вот это строковый объект, потому что он помещен в кавычки. Строковый или текстовый. Так вот, буква F говорит о том, что внутри кавычек, внутри текстового объекта, могут быть вкрапления объекта другого класса. В данном случае объектов типа integer целые числа. И они вставляются в фигурных скобках. А вот здесь, кстати, и не целые числа, а еще и отдельный текст, потому что order это отсюда. На первой итерации примет значение date. Само по себе date, в кавычках, это текстовый объект которые находятся внутри списка. Но здесь в заголовке цикла этот объект извлечен из списка и представляет собой сугубо текстовый объект. Итак, здесь вкрапление целого числа, здесь вкрапление текста и здесь вкрапление целого числа. Это выражение показывает, сколько объектов, в данном случае каналов, собрана на данной итерации. Дальше происходит уже знакомая вам процедура записи выдачи объекта JSON в формате таблицы DataFrame, которая после будет добавляться к уже сформированной таблице DevSupplemented. Поскольку, скорее всего, выдача по первому запросу будет включать в себя несколько страниц, к чему мы уже привыкли, я думаю, то требуется еще и дополнительный цикл, тот самый, с которым я вас познакомил в прошлом видео. Цикл while, который проходится как раз по следующим страницам с выдачей в рамках того же самого основания сортировки. На первой итерации этого цикла действует все еще основание date. И оно здесь же будет. И здесь воспроизводится. И вы видите, что теперь двойной отступ. Потому что вот это есть тело второго цикла. Внутреннего. Цикла второго уровня. Цикл while. И этот цикл уже знакомый вам будет работать до тех пор, пока не закончатся следующие страницы с выдачей для сортировки по дате. Когда следующие страницы с выдачей закончатся, алгоритм перейдет к исполнению этой команды. Эту команду я ввел для того, чтобы не потерять промежуточные результаты. Будет в Excel сохранена таблица, получившаяся в результате сортировки по дате после прохода по всем страницам с выдачей. Как видите, сохранение осуществляют тоже при помощи текстового объекта, в котором есть еще текстовая вставка, отсылающая опять же к дате. То есть здесь на первый. Итерации цикла for будет стоять слово date. И в нужной папке вы найдете файл каналы sorted by .xlsx. После того, как файл будет записан, начинается вторая итерация цикла FOR. Теперь ордер. Примет значение рейтинг. Сюда запишется рейтинг. Сортировка будет по рейтингу. Здесь я увижу какой-то номер новый. Это будет, скорее всего, не 2, потому что еще и здесь происходила добавка единицы. Здесь будет рейтинг. И здесь опять же число каналов, которые после первого запроса будут собраны. Запись в таблицу, проход по всем следующим страницам с выдачей для, для сортировки по рейтингу. Визуализация, запись в таблицу, запись в Excel-файл, называться он будет «Каналы sorted by rating». Точка xlsx. Дальше. Третья итерация цикла 4. Теперь order примет значение relevance. И так далее. Посмотрим, как это работает. 78 итераций. Последняя, номер 77, но начинается с нулевой. Поэтому 78 итераций. И большинство из них отработало в холостую. Потому что немного странный метод search API YouTube а работает кривовато. Первый запрос с сортировкой по дате дает 8 каналов. При этом есть следующие страницы с выдачей, но эти страницы пустые. То же самое с рейтингом, только Relevance работает как надо, а дальше снова много пустых страниц. Но посмотрим, есть ли хоть какой-то выхлоп от этого ухищрения. увожу таблицу D-Supplemented, казалось бы, 1031 канал. Неплохо. Но вдруг здесь дубликаты. Drop. Duplicates. ID. Channel. ID. Тот столбик, по которому надо искать дубликаты. 505. Было при последнем запуске 490 уникальных каналов, если не прибегать к пересортировке. Теперь... 505, 15 каналов. На 3% улучшили выдачу. Часто улучшение бывает более заметно. Но не страшно. Впереди новые ухищрения, которые позволят существенно повысить количество найденных релевантных каналов. А сейчас... Второе неприятное обстоятельство работы API YouTube. Большинство платформ, предоставляющих свои API для разработчиков и исследователей, ограничивают как объем возможных запросов, так и их частоту. Большинство платформ делает это не вполне эксплицитно, не прописывая, какие точно ограничения по объему запроса и по частоте. Google прописал эти ограничения эксплицитно, и за это ему спасибо. Более того, Google ввел своего рода операционную валюту, квоты, кодос, которые каждый день начисляются на счет каждого аккаунта и могут быть потрачены на осуществление запросов. Покажу, как это происходит. Я потратил уже много квот, потому что произвел 78 итераций, а до этого я еще производил запросы 12 итераций, а еще в шестом чанке. Одна операция, один запрос. Итого почти 100. Каждый метод API YouTube имеет свою цену. Цена указана в разделе лист сверху. Например, метод Search стоит дорого. 100 квот. Большинство других методов стоит дешевле. Хотя есть и более дорогие методы. Максимальное количество квот, доступных одному аккаунту, равно 10 тысячам. Если один запрос стоит 100 квот, то в рамках одного аккаунта я могу произвести 100 запросов. Попробую перезапустить цикл, который только что отработал, и посмотреть, как Google ограничит мои запросы. Прошло 10 итераций, и прилетела ошибка. The request cannot be completed because you have exceeded your quota. Я превысил свою квоту. Поэтому, работая с API, нельзя быть расточительным и желательно иметь несколько аккаунтов. У меня много аккаунтов, поэтому я могу заменить ключ авторизации и продолжить работу, что я сейчас и сделал. Заменил ключ. Теперь покажу, что все будет работать. Для чистоты эксперимента очищаю файл. Restart and clear all outputs. Сверху у меня нет чанков с кодом. Они все превращены в Markdown. Начинаю с третьего чанка, с авторизации и формирования запроса. Запускаю все чанки вплоть до 16 как видите все работает и снова 78 итераций посмотрим сколько каналов получилось без дубликатов 505 каналов результат воспроизвелся это радует а теперь вопрос для желающих подумать, как можно упростить этот алгоритм, содержащийся в 16-м чанке, чтобы тратить меньше квот. Свой ответ я покажу в следующем видео. Сравним результаты.